Тили тили ти Смотри, сейчас парадоксальная штука будет. Наше сознание течет непрерывно, непрерывно, конечно, непрерывно, постоянно течет. А, а как же тогда стабильность? Все люди ищут финансовую стабильность. А если вообще стабильность психики? Говорит, у него психика нестабильна. А как она может быть стабильной, если сознание постоянно... Если стабильность ⁇ это остановка, стабильность, да? Стабильность ⁇ это остановка. А сознание, сознание ⁇ оно становится. постоянно в движении. Да, как только сознание остановилось, оно покидает тело, пошло дальше. А тело идет на кладбище. И сознание тоже создает новое тело. Тело и новое тело. Тогда -то поговорим -то. о стабильности, да? Mm -hmm. о стабильности. И тогда самая больная тема ⁇ финансовая стабильность. Все же хотят финансовую стабильность. На финансовую стабильность у нас вон, целое социум построен. У нас есть пенсионные фонды. У нас есть а, все, что связано с гарантией страхования, а, с гарантией того, что с тобой ничего не случится. Кто-то тебе должен гарантировать при текущем осознании. Ну, Но это, знаешь, и тут же вторая, второй аспект. Если наше сознание постоянно течет, то насколько мы все... Несплывущей не психикой, да. не с плывущим сознанием. Насколько мы все стабильны. Насколько мы. Не стабильные, стабильные, не стали. тоже мертвый. Парадокс. Это же об этом в том-то да. и дело. Проводят. его состояние здоровья стабилизирует. Как братва. Покой? Как рассматривать это все на самом деле? Ведь, Смотри, а... какие парадоксальные вещи. На самом деле парадокс. Парадокс. Если мы говорим о парадоксе, тебе врач-психиатр скажет: если вы воспринимаете реальность через призму парадокса, у вас шизофрения, матушка. Потому что ты можешь быть либо хороший, либо плохой. Либо черный, либо белый. Либо ты стабильный, либо ты нестабильный. Тогда стабильность это ловушка. Ловушка, конечно. Ловушка. И что такое психика? Это ловушка сознания. Стаб стабильность – это игра, да, потому это что игра – это ловушка. И тогда а, как создать а, иллюзию для сознания, что сознание движется? Замкнуть. Вот как мы сейчас говорили, кстати, про пробочку в ванной, да? Вот, замкнуть, и вот этот вихрик, тогда это и есть стабильность, да? Видимая и стабильность. Да, бег по замкнутому кругу и кругу. И тогда наше тело это такая же вихрь, как мы видим это. То есть, Ой. вот эта вороночка. Любая игра это вороночка, ловушечка. Ну, то есть, вот оно, бег. Вот она, циклическая ошибка. Человек уступится да. на работу день, ночь, день. Да. Ой, обрилась. Жизнь прошла, кладбище. А, следующая жизнь точно угу. так. день, ночь, кладбище. Да, да. В принципе сознание продолжает течь, но оно течет по циклической ошибочке. Да, и то есть создается иллюзия сна, вернее, не так, иллюзия движения для сознания, и сознание в это время спит. И тогда финансовая стабильность. Бег по замкнутому кругу. И ты только, знаешь, так да. Куда мы движемся? Вниз? Вверх. Или вверх? Все равно вороночки. Камнем вниз? да, Или птицей вверх? Но воронка. Тоже задумалась, да? Зависла. Я тоже так, смотри, как. Да, понимаешь, и при этом по парадоксу. Если ты занимаешься любимым делом интереса, если твое сознание варит на пролом, то Создается иллюзия абсолютной стабильности, абсолютного равновесия, абсолютной гармонии, абсолютно, абсолютно, абсолютно, но слово абсолютное тогда хочется со, соизмерить с драконом, потому что вот эта гармония она возможна только в силовом состоянии, в силовом световом наполненном состоянии. То есть это все соединено с ресурсом. И тогда ресурс денег, ресурс финансов тебе становится открыт. Но тогда он бесконечен. Он бесконечен потоком, не это, Да, это, это такой, же да, так, это такой же. да, да, в том-то и дело. И причем безграничен. И Смотри, можно сказать, ну как же безграничен? Это же зависит от материи. Сколько бумажек напечатают, сколько а, монеток а, выкуют там или выпрессуют. Да? Это а, уже а, сразу, сразу, если сколько, то это будет. ограничение. А, ведь, а здесь нет. А, смотри, как сознание, ну тогда будет крипта, тогда будет еще, тогда будет Любой будет, акции, будет выход, по-любому выйдет. И сознание все равно находит выход. Угу. И таким образом получаются... Разные игры Показать, просто, но при этом... ...спичь этими а, деньгами, но все равно выход будет. Угу. Будет, будет ловушка, выход, ловушка, угу. ловушка, выход. Все по подобию. Вопрос, каким образом удерживается и где твоя личная гармония. То есть, когда мы говорим про финансовую стабильность, мы всегда будем говорить о гармонии. И финансовая стабильность не может быть вырвана из контекста гармоничных отношений, семьи, детей, гармоничного здоровья, когда человек здоров, не может быть вырвана из контекста. Кстати, на эту тему существует и немного подменов. Вот посмотри, когда создают там фильмы про богатых, успешных, их почему-то создают в образе негативном, что вот они такие злые, там скруджима вдаки, да. И когда создают образ нового русского, он обязательно там яхта, девки, там бульона, и так далее, и так далее, и так далее. А если взять реальную жизнь посмотреть на людей успешных, причем это считается достатком, что это, знаешь, показать достаток, это вот вот это, да, девок, да, и мужчин. ну мужчин. А на самом деле, если возьмешь людей успешных ну, во всяком случае, я опять-таки это все соизмеряю со своим жизненным опытом, с людьми, которых я встречала в своей жизни, а кто вот, пересекался в моей реальности. Они все были успешными семьянинами. У них у всех были свои семьи. Кстати, многодетные семьи. Они все были хорошо образованы. А никто из них не был гуленой. Никто из них не был безумцем. А, никто из них, а, кстати, даже алкоголь не употребляли. И даже один чувак не употреблял алкоголь, очень богатый человек не употреблял алкоголь и говорил, что мне клетки моего головного мозга дороже, моя голова ценнее. А, прикинь, угу. а, а, и то, что существует сегодня в виде фильмов, в виде а, навязанного стереотипа для молодежи, это в чистом виде ложь. Угу. Ну, на самом деле, все фильмы – это инструкции. Да, как действовать. То есть выбирай, да, выбирай какую-любую абсолютно, без разницы. Главное, чтобы ты по, по этой инструкции жил. Чтобы ты только сам не создавал инструкцию эту для себя. Главное, чтобы ты спал. Выбирай любую. Видишь, как работает это все. Да. Если ты пошел за чужим, угу. ты уже осел. Угу. И идешь за чужим морковкой. Если ты хочешь быть Богом, то ты создавай себя. Угу. Тогда слово Бог неуместно. Тогда мы говорим о создателе. Поэтому все, что связано с реализацией, с успехом, с финансами, с иллюзией стабильности, с гармонией, угу. это все про самостоятельный подход. Да. Это все про моменты включения сознания, взятия на себя ответственности. Это все про создателя. Тогда Бог понятен как таковой отсутствие. Да. Либо ты создатель, либо ты осел. А третьего не дал. <свят> овен. Нет, подожди. <свят> не осел, а овен. Либо ты создатель, либо овен. овен да. На тогда на пасту. Ну, когда про овнов, тогда сразу. Тебе нужен обязательно дух овна, а тебе надо грех овна, и тебе надо цирк овна. И вот ты уже идешь духовный, греховный, uh -huh. церковный, пошел uh -huh. в жизнь. Вот она раскладочка. Все просто. Смотри, опять-таки, смотри, вернемся к взрослым родителю и ребенку. Ведь именно родители своему ребенку навязывают, посмотри, вот это престижно, посмотри, вот у того там то-то, надо выбирать вот такой, что то ерундой тут занимаешься, вот надо чем, там деньги. То есть смотрят, да, вместо того, чтобы с любовью и чувствами чувствовать своего ребенка и направлять, даже не направлять, а, а укреплять, уви, во-первых, увидеть в ребенке талант его личный, и этот талант укреплять, то есть развивать, раскрывать, давать возможность в этом раскрыться. И вот это в этом как раз такие стабильности. Но тогда наша стабильность изначально определяется стабильностью наших родителей. Да, конечно. Наши родители закладывают нам базовое программное обеспечение, Замечу все рамки, вот которые заложены. Мало то, что они дают тело рамку, да. Следующие рамки, психика, да, формирует родители. Да. Следующее расширение. А, это все сформировано нашими родителями. И чем больше мы расширяемся, тем больше программ нам надо в себе найти и удалить. Угу. Ну, потому что они все равно скопированы и угу. заполнены, угу. скопированы наших родителей. Конечно. Если мы хотим идти дальше наших родителей, нам надо расширяться по-любому дальше и двигаться дальше. Расти. Расти. И тогда мы растем. А значит, ребенку надо свободу давать, а не ограничивать. Конечно. А свобода – это любовь. И тогда любовь. надо ребенка учить быть чистым. Угу, искренним. искренним. А это все чисто благодарности. То есть... Если мы говорим опять-таки про финансовую стабильность, мы будем говорить про благодарность. Да? Ну, никак ты не изыскнуться. Да, говорить. да, да. да. Точно так же. Как мы. Если хотим говорить про психическую стабильность, мы будем говорить про благодарность. Ты не выйдешь в чистоту, в искренность... без благодарности. Никогда. Никогда. Ты будешь жить в больном искаженном мире. Без благодарности. Просто, просто просто, знаешь как? благодарю, благодарю, спасибо, спасибо. Это не об этом. И здесь автоматизм уже не допускается. Да, да, что да. Потому за благодарностью следует сознание. Да. Следует связь с разумом. Потому что разум сразу... Ой, здесь пошла благодарность, значит надо создание новой игры. То есть благодарность без создания это птица на одном крыле, это инвалид. Угу. И поэтому просто автоматически благодарю, благодарю, благодарю, значит на одном крыле ты На одном летишь, крыле а ты, а ты просто сам... будешь, Да. Ну, может быть, где-то ты подгребешь повыше этого Да. Да, да, да. Искренность только на благодарности. Это и чистота, искренность, чистота. Это действительно свет. Это только от благодарности. После когда ты осознаешь Благодарность абсолютно всему да, Тому, что в твоей жизни Произошло, происходило Происходит Даже Каким-то Горю какому-то да, Даже какому-то ну, такому Неприятному какому-то событию Просто замри И не впадай в транс Не беги в церковь А просто сядь и найди благодарность этой ситуации, которая с тобой произошла. И это есть, и будет выходом. Да. Не прячься за плечи кого-то, не прячь, не впадай в этот транс, как я говорю. А просто возьми себя в руки и найди благодарность. Да. Найди, о чем это тебе ситуация. И вот это и будет выход в твою другую жизнь это как ну, благодарность для большинства людей сразу завал, автоматический режим да. спасибо и все а ведь здесь ключ и соединение разумом и создание новой игры а это значит завершение старой вот этот момент перехода завершения благодарность создания вот вот это, это границы стабильности, uh -huh, uh -huh. то есть большей стабильности от сознания ты не найдешь, это вот uh -huh. вот в этих границах. Вопрос, как быстро запустить осознание. И вот здесь, видишь, даже вот парадоксально, мне иногда смех разбирает, но вот человеку говоришь, запомни «Стонкет», и человек, который не сделал, не распечатал «Стонкет» или не купил нашу эту пачку, да, а да, да. да, готовую «Стонкет», он что, не запомнит. не а знаешь почему? Потому что лень и жадность Работает. И обесценивание. И обесценивание. Угу. Пустое. И таким образом, он не научится выходить в состояние осознавания. То есть, у него автоматически не пропишется осознавание. У него останется просто короткое спасибо. А процесс осознавания не запустится. И э, когда человек заказывает анкеты благодарности, я понимаю, этот уже вынужден будет работать. Почему? Потому что э, хочешь, не хочешь, а жадность будет мучить, я же все-таки за них заплатил, да? И поэтому они должны вообще нормально, дорого стоить, чтобы человек уже не спрыгнул с этого пути. И в то же самое время э, в этот вагон тогда запрыгнут далеко не все, потому что жадность прямо на входе. А вот... Обрубит. Вот это такая... Я распечатаю. И это, конечно, такая ловушка для сознания. Кстати, она все время меня веселит. Но как бы не было, это смешно, это на самом деле грустно. Потому что, когда человек говорит, я пишу анкеты, а сколько он написал? Ну, 10. А одна мама мне была, написала, это из новых. Она написала, я на всех запомнила уже анкеты. Типа, я ваше задание выполнила. Это поняла, наше задание можно выполнить. На всех заполнила анкет. Я заполнила на мужа, на маму, на папу, на ребенка. И я поскольку анкетую на каждую заполню По одной <свят> <свят> И я молодец <свят> <свят> Я правильная девочка Я отличница Я домашнее задание написала Какие будут дальше указания И вот смотришь на это и понимаешь Блин, вот этот автоматический Роботизированный подход Ты не выкинешь из человека Пока у него не включится Полностью а, Самостоятельный подход Свой мозг когда он не, до него не дойдет до глубины, что сперва надо осознать, через осознание выйти в благодарность, а через благодарность ты оказываешься без игры, и тебе хочется вернуться, вернуться в старую игру, не забирайте мою любимую куклу, не забирайте от меня болезнь, и тебе в этот момент надо создать новое, а потом будет следующий этап, когда там будет уже не сама игра, а будут страхи относительно этой игры, как страхи в болезни держатся. Сколько мы сталкивались, когда видишь, все, человек пошел, честная работа, все, а страх сковывает. И все, и обрезает, и человек не может двинуться, потому что сковывает страх. И тогда, да, тогда возможно помощь из физического Тому, кому доверяет человек. Если он доверяет там, медицине, значит, подключает таблетки, иначе тебя будет сковывать страх, и ты не сможешь двинуться с места. Ты будешь висеть. Ну, вот так. Главное, чтобы ты двигался, чтобы ты поправился, чтобы твое подсознание сказало, ну да, ты изменился. А вообще, если ты честно отрабатываешь благодарности, благодарность, то очень многие вопросы сами, сами по себе рассеиваются. И если ты отработал вот эту маленькую восьмерочку, связанную с осознанием, с благодарностью и с осознанием, уже, уже очень много. Mm -hmm уже можно говорить о финансовой стабильности. Сюда осталось добавить интересы, любимое дело и все. Смотри, вот я как раз, пока ты говорила, я прям зависла на саму слове стабильность. Любая стабильность, финансовая, возьми финансовую стабильность. Мы говорили уже, что это игра, ловушка, да, но на самом деле это конечность. Стабильность приводит к конечности. И тогда поговорим по образу и подобию, Стабильность точно такая же Наша жизнь человеческая То есть смотри Человеческая жизнь стабильна Мы живем в среднем 70, 80, 90 лет Это ведь тоже о стабильности Это конечность осознание оно бесконечно Так вот смотри Финансовая стабильность На самом деле Не приводит Ни к чему Стабильность это остановка а значит перезагрузка, именно нестабильность движет материю. Стабильность движет материю. Грунт. Да, да. Да. И только, долго, да. Долго, долго, стабильность да. Начинается а что-то... А, теп... а, и... а теперь берем стабильность жизни человека. То есть человек вот стабильность. И где-то после пятидесяти эта стабильность превращается во что? В болото. То есть вот она стабильность конечность то есть уже начинается другая. Интерес. интереса нет вот так вот смотри финансовая стабильность она приведет книгу то есть опять к разрушению к ничему и тогда благодарность нестабильности правильно потому что именно благодаря нестабильности вот это вот пока тело не услышит да? Оно движет, то есть хочешь, не хочешь, будет двигаться. Будет как хоть осознанно, хоть неосознанно за морковкой, но будет двигаться за деньгами. Ну, видишь, мы с тобой не просто так разрабатывали программы финансовые. Да, да. Ключ помочь человеку открыть интерес. Да, только Потому... в этом. Золотой ключик ⁇ это и интерес. Золотой ключик ⁇ следующий дверца. Да. На папы Карла. да, да, да. Вот да. этот веционных хостей у папы Карла. Это расширение сознания. То есть эти две вещи Выход, создавать. да. Выход, в расширение. Открыть расширение. свою дверь с золотым ключиком. Да. Вот это наш курс, да. И тогда ты будешь иметь этот золотой ключик. У -у -у. А уже какое золотое платье новый или железный, ты сам себе нарисуешь. Что какой тебе железный. нравится? Или алмазный? Бриллиант? Он будет нарисованный или нет? Это, это уже, да, это да твой сам, выбор. Говоря, что будет в твоей реальности. Сам факт, что у тебя будет интерес, и у тебя будет... У -у -у, ключик. Ключик, да. Тут важные моменты такие, блин. Я понимаю, какую сложную мы задачу поставить. Для нас это эксперимент на тех 20 участников, с которыми мы будем работать. А, ты знаешь, ведь этот эксперимент потом очень легко трансформировать вообще легко на любой бизнес. И вот приходит бизнесмен и говорит там, на консультацию, у меня там проблема там-то, там-то. Вот то, что мы уже делаем, даже на, когда людям на вопросы отвечаем, потому что наша сфера интереса сюда потихоньку перетекает. Да? Потому что это управление реальностью на самом деле, когда ты осознанно создаешь мир каждый момент здесь и сейчас. Да. Она же интересует наш мир, который мы создаем. Попробуй создавать каждое мгновение. Сперва это даже в голове не укладывается. Казалось бы, я закину только в день, там, 3-4 точки. Потом, с херали, я все остальные точки должен проживать чужие. Значит, пошло уплотнение. А потом, а вообще, что за декорации? Почему я должен в этих декорациях проживать, а не вот в этих? Пошли декорации, пошли. То есть шаг за шагом – это вопросы позволения себе, расширения сознания. Так вот, это те фазы, которые мы сейчас тренируем. Постепенно просто мы до всего этого доходим. Но если мы уже говорим об углублении, то вот те же самые вопросы с бизнесом. Вот есть бизнес, хлоп, он идет. Он успешен. А ты смотришь, а он не очень хороший бизнес. Хлопа его уже нет. Потому что это хуже мир. И управление этими мирами, оно абсолютно реально. Абсолютно реально. Просто мы к этому не подходили. Угу. И ты знаешь, если посмотреть после бизнеса на другие проявления жизни, да, отношения, да. где внимание, вам да, да. точно такой же мир. все, да, абсолютно, по образу и подобию, жизнь, да, защиту. абсолютно, да. Это полное правление. Смотри, даже вчера, осознанно, осознанно даже вчера э, на стриме, когда, да, мужчина обратился со своим бизнесом, э, подгрузились и видим конкретно его бизнес, вот его, но ну, просто... Интерес словила внутри какой -то. Конечно, Противный. его, но я словила четко вирус, вирус, который был... Я сейчас про наш интерес. А, это да, конечно, про Понимаешь? наш, да. Вот они, когда ты, когда тебе какая-то тема интересна, и я сижу, какой-то мужик обратился, и я, по мне проходит, мне интересно. Мало того, сейчас я сидела, как раз ты пока тоже говорила, да, ты, ты произнесла 20 человек на курсе, ну, у нас этот, который будет. А я вдруг понимаю, вот просто вдруг вижу картинку, я конкретно вдруг увидела вот эту вот э -э мир из 20 человек на курсе. Я, я примерно, я просто увидела не знаю даже, как произнести это сейчас, но я вдруг понимаю, что вижу вот эту, этот мир, который вносится, вот прям так я вижу, куда его положи, он как солнце. Фу -фу. То есть я, я понимаю, что я вижу не вирус, а, как это сказать правильно, противоположность вирусу. То есть то, что Силу. силу. Силу? жизни, да. Вот оно, жизнь. Вот. То есть я увидела, как... Вдруг понимаю конкретно... Я не знаю, как это на слова сейчас положить. Где посеешь, там собирай, там собирай. Вот как вирус распространяется. Его так посеял, да, и все так начали чихать. Так вот я прямо увидела вот этот красивый мир из 20 вот человек, да. И его... И там солнце. А, вот как солнце. И там жизнь. И, и там жить. Там жизнь. Жизнь. Это очень много будет. Там желающих, да, будет. Просто реально взять всех, нереально. Хоть на спину и не реально. Когда ходишь за спиной, не удобно. А я еще обращаю внимание, что когда дверь открывают, холодно еще. Вот все-таки, когда дом не жил еще, да, когда ты еще не переехала. Оно вот чувствуется, что пока еще там где-то дудит, режутся. Да, конечно. Вот. Еще месяц, и оно все будет наполняться, и как раз солнце будет, апрель, и все наполняться будет. Это как точно будет так быть, же, смотри, как... Да, это точно так же, как а, женщина беременная ребенком, и пока он в животике, он наполняется жизнью. И, и что ты туда в это, внесешь, в каком мире эта женщина будет жить, в таком, такой мир будет закладываться. И поэтому, когда ты свой дом делаешь с любовью, мы тоже когда э, создавали, настроили свой дом, там все это делали, столько было желания, столько было огня, такой кайф. Тоже. Такой любимый. Мы приходили домой и просто наслаждались дома. Вот просто это, это был наш мир такой. Он не ну, то, что был, он до сих я хожу, пор, да. Два этажа готовы, да, прихожу Просто тащусь У нас уже 20 лет и надо, конечно, ремонт Тоже сделать, глядя Тем более посмотреть, как вот уже Как вы делаете, мне уже хочется Все, но ну, тоже Но это начать Ты знаешь, все, что касается Теперь по ремонту, я тебе могу Рассказывать Потому что Тем более. все, что касается этого дома Получилось так, что была я сама И я, когда оглядываюсь На вот эти полгода назад Я понимаю, какое это безумие то есть женщина, которая вообще ни хрена не соображает в строительном деле, которая занимается психикой, которая в это время пишет книги, да, и полностью в своей работе, и взять и вот так вломиться в строительное дело. Это нужна любовь, это желание, вот он, это, интерес. Я иногда ловлю себя, что это, это действительно есть. чокнутая. Да нет, ну, это и есть, это и есть правильно. Это абсолютная искренность, это и есть любовь, это и есть свобода, это не чокнутость. Но зато Абсолютно. На этой энергии на этой моей чокнутости. Подтянулся муж, потом подтянулись дети. А потом а, очень много пришлось мне делать самой, включая поездки даже за границу, там и все Но и ведь это интересно было. Мне было интересно. Так я же это говорю, ты сама. Вот как осенью я ездила, когда я не могла купить там бытовую технику, то, что нужны модели, как раз в Беларуси были попали. А мне требовали, иначе нельзя было заказать кухню, говорили вот точно это да, должно да, да. стоять, вот оно у вас должно быть. А его нету. И я тогда вот вынуждена была несколько раз ездить. И ты знаешь, я вдруг вспомнила 1991 год, и я тогда такой кайф словила. Мне было 20 лет вообще, у меня эффект омоложения прошел. Mm -hmm. Причем, ты знаешь, мне друзья, знакомые говорили, ты вообще сумасшедшая, ты жизнью рискуешь. Там снег начинался, там голова. Какой жизнью рискуешь? Жизнь, ты? Ты, жизнь будущем, только начинается, я, я, думала, интересно, да. Вообще. Для да. меня это было такое приключение. Я вспомнила 1991 год, свою студенческую молодость. Mm -hmm. Никаких проблем тут проехать, поехать, забрать. Там все заказано, привез. Все. Жизнь прекрасна, жизнь интересна, когда ты в искренности, в любви, в счастье. И ты просто валишь, а не замыкаешься. Да. То есть, потом, конечно, я когда увидела уже, что можно было не кататься, можно было все здесь взять. Но уже время ушло. Вот так бы я несколько месяцев потеряла. А так я эти месяцы сэкономила. А еще увидела... Не тогда, но в ТикТоке человек показывает, мужик, кстати, показывает, вот, как он строил дом. А, там, не строил, а ремонтировал. Вот он там купил дом, и вот он там ремонт делал внутри, и а, вот он, что он сделал за полгода. И вот он показывает, что он сделал за полгода, и я смотрю, думаю, стыдовище, блин, просто стыдовище, жена должна тебя на плен выгнать и понимаю, что если бы если бы я осенью тогда не взялась вот со своей энергией, со своим напором то у нас было бы то же самое то есть на самом деле все определяет женщина энергия да. женщины определяет полностью дом, быт, уют время, скорость и все определяет Конечно. женщина мы за год построили дом и обустроили его внутри, ремонт все, мы полностью уже построили тоже за год, и нам хотелось в 2003-м, а в 2004-м мы заселились. И сейчас уже 20 вот лет прошло, ну, почти. Вот, и надо ремонт, да, и я понимаю, муж сопротивляется, а я понимаю, что это, это как новая жизнь. Это как, знаешь, как мы, как сознание покидает тело, и переходит другое тело, потому что уже неинтересно. Ну, то есть это тело стада, да. Вот. И это точно так же, если человек боится сделать ремонт в доме. Ну, я не говорю про там, ну, хотя имеет человек право там раз в три года, как хочет, да. То есть не вопрос. А, а здесь 20 лет почти. Такой стабильный, стабильный, блин, конкретный ремонт сделать. Полную смена. Это то же самое, как смена тела. А значит, что это новый будет ресурс, это как новая жизнь. Да. Это сила новая. Но это полностью все, это ты как полностью переродился. Вот, вот, вот у меня. Как старики, они же уже не делают ремонт своим Нам ну, говорят, хватит. Нам хватит вот, все и в... все, остановочка. И Камнем остановочка. вниз, Вот да. оно. Пока ты крутишься, да. пока ты держишь ресурс. А потом ты просто взлетишь. А как ты только ]аешь... ты перестал, да ты просто пфф, и пошел. Да? А пока твое сознание, пфф, пфф, ты, ты живешь. Да. И поэтому ты знаешь, вот когда ты горишь какой-то идеей, когда тебе интересно жить вот этот интерес. Знаете, не важно даже, чем ты uh -huh, занимаешься. Uh -huh. По мне, опять-таки, вот, и дети ржут, и родственники смеются периодически. Вот, если я увлекаюсь какой-то темой, мне вообще не интересует, что мне подумают окружающие, как это скажется на моем имидже как это скажется на финансах, как это скажется, ну, вообще, то есть это полное безумие, но при этом, если мне интересно, и я хочу это сделать, реализовать и довести до конца, угу, угу. то есть я пошла, я делаю сама, я тогда не бегаю, не прошу, помогите, сделайте за меня, ты мне должен, или еще что-то, нет, угу. вот у меня есть, такие... это независимость. У меня есть такое желание, вот это, это я могу сама, это не сама, и очень много вещей, которые угу. делаю сама. Кстати. Интересная тема, вот когда сюда уже переезжали, начали вещи перевозить. И возле дома меня встретила морщика, которая работает там у нас. Uh -huh. И говорит, вы переезжаете туда. Okay. Uh -huh. Она говорит, ну разговорились, там пару слов сказала. А вот, говорю, ну вот еще уборка не закончена, поэтому uh -huh. пока вот по чуть-чуть переезжаем. А вот еще там грязь немного. Она а почему вы клининговую службу не вызовете? Я вдруг встала и задумалась. А почему я службу не вызвала? А я не хотела видеть никого чужого в своем доме в новом. Понимаешь, вот и я реально вот все здесь, очень много чего делала своими руками. Мне было пофиг на все эти имиджи, образы и так далее. Посмотрите. Тут уже не в имиджах и образах дело, а суть. Просто, во-первых, у вас новое, ну, вы же все сделали новое, поэтому тут убрать собой можно. Просто строительные пыли было столько, да? что я просто охреневала. Угу. Вот реально... Это было, это было жестко. Я не знала, что он такой гадкий. Ну, на выходе сейчас уже. Но видишь, это про вот оно расширение, и потом будет стабильность. И потом либо ты... Да, вниз, да, либо да. А ты снова в расширении. Да, это да, вдыхание, да, это да Да, да, да, да, да. да каждый раз. Либо ты... Вдох. Да, ставь. да, да, жизнь. Вдох да. ⁇ это жизнь. Ребенок, когда рождается, что он делает? Первый вдох. вдох. Вот это и есть жизнь. Угу. Да. да. Поэтому вот все, что касается вот этого первого вдоха, угу. вот его надо будет запускать по бизнесу на финансовой стабильности. Именно тогда. Выдернуть из того, что человек имеет сейчас конкретно запускать вот эту тему, а эта тема запускается на уровне психики, она не на уровне тела запускается. Uh -huh. Но для этого человек должен знать, чего он хочет. Uh -huh. Да, согласна. Есть, я, просто, я, я хочу тебе сказать, я опять почувствовала вчерашнего мужчину и просто знаю, что вчера конкретно у него был вдох, случился вдох на стриме. Вчера на стриме два человека, мы выдернулись, я на два. Uh -huh. А есть те, которых чуть-чуть подкорректировали, там по мелочам, там пойдешь направо, пойдешь налево, тебе все равно еще полезно. Mm -hmm. А два человека там и выдернули. Конкретно, да. Это хорошо. Да, да, да, да. И со временем, ну, наверное, до да, не дойдет. А как и повезло, тогда на стриме. А Вчера в мне что-то перло, мне хотелось с людьми работать, я соскучилась. А, видишь, этот полет в Москву, потом вот здесь работы было много, у тебя было много работы, и мы получилось, что вот после выходных пришли вот с абсолютно угу. свежими силами, да. просто руки чесались. Да. А, сейчас, а сейчас чувствуешь, как вот хочется вот этот курс финансовую стабильность? Да. Прям вот я, я чувствую огонь. огонь, прям вот огонь жизни. Ну, и вот я просто работала. знаю, а, да, а когда вот этот огонь жизни, когда этот интерес... Но ну, ты точно тогда просто валишь. Это действительно такой план. Класс. Солнце. Вот я прям чувствую желание этого курса. Интересно. Потому Даже что, вижу. Когда ты накапливаешь много материала, у тебя есть потребности поделиться. Да, да, да, да. И а, я, кстати, его сделала закрытым. Этот курс. Я знаю. А, закрытым по одной банальной причине, чтобы люди, которые будут участвовать, могли открыто говорить. Чтобы у них не было страха, что угу, о угу. них кто-то узнает из Это будет закрыто решение. Это правильно, конечно. Мы с тобой поговорили об этом, что это. лучше закрыть, да? Это, это как консультацию. То есть угу. это такой формат, когда такие вещи закрываются, потому что человеку должно быть комфортно. Угу. Ты не благодарен за то, что он поддерживает тебя, а он благодарен тебе за то, что ты помогаешь. Угу. Тут все, и на это все не закрывается. Да. И при этом я вспоминаю, какую роль в моей жизни сыграла обучение, когда я ездила и впервые встретилась с Софией. Там тоже по бизнесу были конкретные вещи, связанные с управлением, со всем основные вещи. И там со мной никто не работал, никто не дерган. Угу. А вот. И я при этом осознаю ценность этой поездки ценность этой программы, как она перевернула мою жизнь. Поэтому. Интересно. видишь, ты ездила везде, а я никуда не ездила, я не занималась. Я просто всегда знала внутри, что у меня после 50 жизнь резко изменится. И знала всегда, что я по-другому смотрю. Сначала даже не так. Я, я маленькая, ну как маленькая ребенком, я смотрела на жизнь, и я, ну, я думала, что я вижу то, что как бы и другие видят. Ну, в плане не, не видеть там как сущностей каких-то, нет. А глубину знаний. А потом я стала замечать, что это только я. Ну, как бы это мое видение такое. И при этом я не, никогда со своим мнением не навешивала человеку. То есть я не сказать, не спорила я могла сказать, да, но вижу, человек не услышал, я не спорила. И вот на самом деле вот то, что не спорить, не вступать в эмоциональные какие-то на тему, вот эти, как сейчас даже любят насчет войны, поругаться родственники. Ну это вообще, Вот на самом деле это и помогло оставить сознание чистым, незасоренным. Я где-то открывалась Но видя, что у меня ну, как бы Расходятся наши мнения Я не старалась то есть, Доказать У меня вообще этого не было Я просто, а я даже могла говорить ну, У тебя твое мнение, у меня мое остается вот Благодаря этому Знание в чистом виде они вот, а просто Сознание в чистом виде про... Осталось а У меня был интересный момент В 24 года а, даже возраст запомни, потому, а, запомнила, потому что потом заболела. А, так вот, там был момент, когда я четко ощущала, это даже не просто там чувствовала, а я не виду какие-то уровни понимания вот это так вот угу. это я просто чувствую, вот, как будто мне на стен на, на тело легла бетонная плита ограничений и эти ограничения то есть если ты вот так правильно и вот так правильно а здесь правильно вот здесь правильно правильно правильно а все неправильно исключить то есть методом исключения уходим угу. от противного да заходим в доказательства если мы исключаем все неправильно то оказывается, что вот это правильно становится неправильно. И в какой-то момент а, у меня очень сильно была развита математика в голове и математические подходы такие инженерные. И в какой-то момент меня переклинило. Я вдруг а, поняла, что вот, а, вот эти все правильно, они просто это бетонная плита, которая не имеет смысла. То есть она просто сама по себе не имеет смысла. Она безумна. То есть когда... А вот человек ищет эту правильность, он ее не найдет, это невозможно. И, а, наверное, это тоже один из моментов, который помог мне выбраться из, ну, и тогда, из тех моих представлений, из того сна. И потом дальше уже, а, дальше был ну, просто расчет на себя, на свои силы, взять ответственности на себя. За свою жизнь, за свое тело. Да. А потом вот уже уже да. еще позже я пришла, что из-за бизнес надо брать. Потому что тогда у меня был свой бизнес. А потом видишь, как я только в жесткой семье воспитывалась, где бизнес было иметь стыдно. Видишь, как меня немножко ломануло назад. Но все равно я к своему пришла. Видишь, я всегда в свободе. Росла всегда в свободе. Ну, как росла, жила в свободе. То есть свобода – это вот мое состояние. И я только в свободе и в интересе. То есть если я чем-то увлекалась или я где-то была, значит, мне это интересно. Как только мне этот интерес, ну, это искренность тоже, как только интерес у меня пропадал, я не могла оставаться. То есть я уходила и создавала. То есть, но он пропадал тогда, когда я здесь брала все, что мне надо было, да, и создавалось новое. Создавалось. То есть это вот как текучее сознание то есть интерес, интерес, интерес. И он искренний, он чистый, то есть не такой, который обязывает, обязывает и ты, обязывает вот это, да, обязательно. Нет, свобода, свобода. Вот. И я даже в, в чувствах своих, если я говорю, я люблю, то я люблю. То это от меня идет изнутри меня. Если мне... Ну, скажи, что ты любишь. Просто так я не скажу. меня, ну это Я могу сказать, но это будет ну, как театр какой-то. То есть это не то. А вот... И вот эта вот искренность, на самом деле, это свобода. И я понимаю, что я... Я свободна на самом деле По своей сути Действительно свободна И в то же время Есть зависимости У меня Но при этом это, Они мне интересны То есть зависимости я имею в виду То, чем И я вы, занимаюсь вы, да, игры вы, вы, мои, вы. да, зависания И они мне интересны И в этом я чиста ну, искренно, в смысле я в этом плане. Вот. Но ну, это так, осознание. Очень много всплывает из детства такого интересного. Свобода, любовь ⁇ это свобода. Это, и жизнь ⁇ это свобода, искренность ⁇ это свобода. Чистое сознание. Чистое сознание, интерес, сплошной интерес, uh -huh. вот это световая часть человека, которая дает ресурс. А в чем этот ресурс будет выражен? Uh -huh. В деньгах или в здоровье, uh -huh. на вообще uh -huh. И самое главное, это понимание, что оно все по подобию вопрос расширения на другие контуры. Uh -huh. Вот этот вопрос сейчас реально... Так как даже если ты на сегодняшний день можешь посеять маленькое зернышко, даже если ты его посеешь на большом поле, то, возможно, это дуб, и он займет, или там грецкий орех, он займет значительную часть поля, потом даст свои плоды и рассеется, и потом лес будет а, из таких же красивых Вот орех. смотри, я не знаю, что за курс будет. Но это будет бомбический курс. Вот ты и сейчас нормально. говоришь, а у меня сразу опять вот этот курс финансовая стабильность. И я сразу именно вижу вот это зерно, как ты говоришь, и я вижу. Я же говорю, что вижу. И фу, фу, я вижу. Представляешь? Это курс будет. Понимаешь, я просто хочу, вот просто прямо, блин, вот крутила-крутила, не хотела говорить в этом подкасте. Я хочу, чтобы в Беларуси был офшор. Угу. Я хочу, угу. чтобы здесь был офшор. Я хочу, чтобы здесь сняли все финансовые ограничения. Это страна богов. Да? Я этого искренне хочу. Я знаю, что в Беларуси потенциал людей, образования, развития, благодарности, он охрененный, тут солнце. И если это солнце позволит себе, просто позволит себе качать деньги между Европой, Китаем, Россией, США и так далее... Минск это же Минск. Мена это страна, Мены. Это самое то место, откуда может начаться И совершенно но новая что? игра. Да, новая Белая игра. Русь, это не просто так, это новая игра. И И когда ты говоришь, вариантов. когда ты говоришь, я хочу, это мы хотим, мы хотим. это наша конкретность. Да. я отвечаю за себя. Да, да, да ну да. Вот и когда оно. говорят Дубай, Саудовская Аравия, блин, ну, ребята, Беларусь, ну, не будет иначе, ну, не будет иначе, никогда не будет иначе, только Беларусь, здесь земля богов стартует, без да. вариантов, и пускай беларусы это услышат. И это возможность наша, увидеть свою возможность вот эту, потому что как она очевидна. Как россияне, украинцы, все остальные пацаны, угу. потому что понимают эти вещи. Точи на земной шар посмотри, на карту посмотри. Расположение, да. И, кстати, сейчас все дело. Смотри, земля. Слава Земле. Слава соединяться. Я когда смотрю, поездки. Супер.